Защитите стратегически, я начался. Один? Нет. Падлок к прижимается. Один. Он а парапеты есть. Никого нет, не пойму я. Я-то кого-нибудь. А вот вот, Прокиньте полный свет, боже там Откуда Я крым, крым, крым. Синька. Огонь на подавление! тут Твойка, по-моему. Ааа, синька стоит! Снайпер! Найч! Где сойти? Ага, ага, ага, не целяют нас медиков, не отводись. Бомба установлена. Броня. Броня. Они отрезаются. Рынок, Весь... рынок есть, рынок есть. Стратега, стратегия. Вот рынок слева, треслева. Вот это спа! Бережу, будет ребят. спа. Пали тебя. Охуеть. Вся наша команда ну, уничтожена. Блядь. Мы проиграли снова Защитите я стратегические я объекты. Раунд начался. Взяли его, разбежали. Твойка драка. На рынок зашли, на рынок. Может, у двойка топают? Я с этим нею. Да, Рыжный. врач? Не спеши, не спеши. Врони, дай брони. Эй, ну как вы? Спасибо Где? Откуда? Ай, блядь, сука, двойка! в пиксель стрельнул. А мне а Охренеть, ну смотри, нормально, да? Я уж думал, мне конец. Давай, Спасибо. Зелень снайпер. Зелень снайпер последний. Фидорас, ты вот ебаный. Купли будет лучше. Вот им сука. Все бойцы противника убиты. Мы победили. Защитите стратегические да, объекты. Срочно. У них элитные, это не антихеды. Начался. Но тем У. не менее на 70 повышает, то есть один выстрел ты можешь ему проебать. Есть двойка. Один чисто. Давай, давай, давай, давай, села. Я не уверен, что это хорошая идея, потому что... Ну вот они, мне подошли, сука, а! Двойка! Тварь. Тупик есть. Тупик резает. Тупик, тупик, тупик, тупик медик. Медик, тупик, медик, тупик резает. Резает. Резает медика. что нибудь помогите! Зелень есть, скрыто аккуратный. За -а -а! есть. По длине что ли? Балкон, Здесь, смотрите. Сзади по дверь уже сидит, походу. Балкон, посмотрите. Балкон, балкон, балкон снайпер. Треновая позиция бот. На постреле, на подсаде. Балкон, ну стратега дура. Все, откройте их с двух сторон, они оба на зелени. Максимум, куда могут залезть, это на подсадку, на балкон. Балкон полите, чтобы не подсадились, и все. Я смотрю. Именно не подсадились на второй балкон. В балкон, В смысле. Вон вон Поближе подойди и, уб... и смотри, мотакуши. Вот отсюда примерно. Отлично, еще один. Мы защитили объекты, миссия выполнена защитите стратегические да, что... объекты кто-то бдет дрова себе кто-то что-то или что она постоянно пытается меня слить единица да не знаю просто уронил один один топ один я, один, я один один это один На двойке есть. есть. А, да однёфь. Это однявка, ребят. Это точно однявка. Куда, всех. всех, включай. Титаники что Может я на Парапеты, штурмови, парапеты. Карына, не иди, коли не, иди, коли, не иди. Доросы, кто, Парапеты, штурмовик. Штурмовик. И, ну, подпрыгнул здесь Ай, снайпер, снайпер палец, сука. Окей, снимай. Окей, опа опа аккуратней Бомба снимай. Окей, снимай. Окей, снимай. дебил поставил Окей, снимай. Окей, снимай просто рашки вы ищу, ищу. <связано> и все че вы и это девушка <связано> тем более ебать Я его мина на песках дон а нету мы победили бомба защитите Я стратегические двой, объекты двое, двое, да, остальные... раунд начался Веки. кстати неплохая фактика на самом деле была бы если бы за Раши нормально стойка есть, есть, заходи я поджимаю, он просто не есть, под балконом ну Один, потом, В голову не ребят, мы не получается, не помогай, помогай, какую? Я, я сейчас доху нахуй ну, давай, лес. Лесой под. Ты будешь крой. Прыгай, спрыгивай. Еще один. Еще <Rey -5> один. Вот просто. Тоже... Убиваем его. Мы выиграли, да разведчик. Вражеский Мя... отряд разбит. Ребят, если я говорю раз, Взорвите значит, один из объектов ]раж. противника. Горку занимаем через зеленчич. Раунд начался. -а. Бомба взята. Я задумлю, дети. Я у вас отспоришь. Блядь, по-моему, их надо лучше давить, чем, чем отступать. Да, да, есть да. на двойке, на двойке есть уже. Прокинул я их. Наши лекции. Занимаем, занимаем однимка. Да, да, да. Мина, мина, пина, пина, пина, вот Идёт, идёт. Сейчас скажу. Поведи. Он на нашей тебе. Идёт. Смотрит, говорит. Да а нет. Сейчас выходит. Сзади, спал, спал, спал. Всё, хорош. Всё, хорош. Нет, спал. Девчон бомбой убит. Вот. ХП не понял. Наверное, пески, пески. есть, пески. С нашей риску, с нашей резкой. Блядь, его пидорадоры. Ай, блядь. с идут. снайпер. Они nice. на них не увидят. Они на них не увидят. Они секунд <связычные> nice. все не увидят. убиты мы победили все, все увидят. Они nice. <связывается> <бомба> <связывается> балкон вылазит ебаные дырка, блять, обоссы ноль кинь 0. погнали, снимаем, занимаем, занимаем оденку полностью бомба балкон не установлена блять, балкон нельзя отдать прям вообще нельзя отдать балкон Новый обход! Новый обход! Ой, двое а штормом! Эти гады в меня попали! Мотокуша, ты что сделал?